возглавит Лигу студентов Республики Татарстан? Жизнь общажная. Какая она? Конкурс талантов в Казанском федеральном университете. Новый метод взаимодействия света и вещества. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Маргарита Михайлова. Стартовал третий сезон программы студенческого туризма, ставшей частью экосистемы проекта «Больше, чем путешествия». Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать путешествия по стране доступными и комфортными. Обучающиеся в Казанском федеральном университете приглашаются к участию в программе молодежного и студенческого туризма. Поездки стартуют с 1 июня. Это актуально для бакалавров, магистров, молодых ученых, аспирантов и ординаторов, а также школьников. Подробности можно узнать в отделе социальной защиты и организации работы по социальной поддержке обучающихся по телефону 233-72-17. Результаты выборов президента Лиги студентов Республики Татарстан стали известны минувшим вечером. Почему голосование затянулось и кто теперь возглавит организацию? Подробности смотрите в следующем сюжете.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 В одном из общежитий Казанского федерального университета произвели капитальный ремонт. В каком объеме выполнены работы и что об этом думают студенты, узнавала моя коллега Карина Саяхова. В общежитии номер 10 Казанского федерального университета, который расположился на улице Губкина, еще в далеком 1961 году завершили ремонтные работы. Под изменения попали кухни, туалеты, ванные комнаты, коридоры, а также некоторые жилые комнаты. Была заменена бытовая техника, межкомнатные двери, напольные и настенные покрытия. Однако, по словам директора студенческого городка Радика Николаева, на сегодняшний день проделана лишь часть работ, со временем предстоит к ним вернуться. Все дело в стремительно приближающемся учебном годе и количестве общежитий Казанского университета, также требующих улучшения. В этом году мы вряд ли сумеем туда вернуться, но в планах, безусловно, есть довести до ума это общежитие. В планах действительно э, обозначено, что в комнатах тоже нужно будет производить ремонт. Поэтому о сроках сейчас пока говорить рано, потому что задача сейчас стоит очень такая сжатые сроки – закончить начало учебного года, те ремонтные работы по капитальному ремонту – это по общежитию модели Кутуя. Производится капитальный ремонт с заменой всей инженерной коммуникации, замены заменой всей штукатурки, электри электрики, а также всех систем молоточных. Студенты, проживающие в общежитии номер 10, а их, между прочим, 265 человек, безусловно, рады изменениям. Кто-то въехал впервые только в этом году, а кто-то уже почетный житель, имеющий возможность сравнить до и после. Уже здесь четыре 4 года. Сначала э, до ремонта тоже мне понравилось. Э, и общежитие, и удобство тоже было неплохо. Но после ремонта уже стало вообще лучше. По словам директора студенческого городка Радика Николаева, Казанский федеральный университет включает в себя 10 общежитий, жилые корпуса, деревни, универсиады. И в каждом из домов будет или уже произведен капитальный ремонт для комфортной жизни студентов. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась финальная шоу-конкурса «Мистер и миссис ФМК-2023». О том, кто все-таки забрал с собой приз зрительских симпатий, расскажем в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел заключительный этап конкурса «Мистер и Миссис и ФМК 2023 где путем зрительского голосования сначала в социальных сетях, а затем в результате опроса зрителей финала будут выбраны победители в номинации «Приз зрительских симпатий». В финале собрались самые талантливые и самые активные студенты, которые готовы побороться за звание лучших. Сегодня у нас финальный этап большого, так скажем, фестивального такого на самом деле конкурса. Это второй ежегодный конкурс «Красоты и таланты» из ФМК, которые проходит у нас обычно всегда весной. Конкурсная программа состояла из нескольких частей – дефилея, самопрезентация, а также творческий номер. Кроме того, оцениваться будут дополнительные задания, которые участники представили членам жюри во время этапа заочного конкурса. Это интеллектуальная битва и две фотосессии – одна в рамках модельных тестов и тематическая, связанная с любимым киногероем. Не стоит также забывать, что в важной составляющей подобных конкурсов выступает бесконечная поддержка зрителей. Именно поэтому студенты и преподаватели решительно пришли поддержать конкурсантов и вселить в них веру в победу. Да. Мы пришли поддержать Аню, это тоже участница наш с первого курса, она учится тоже у нас в ФМК. Князева Друг, Анна. Да. Надеемся Ана. на ее победу. Будем очень громко кричать, а за мистера ФМК мы пришли поддержать Ленару. Конкурс проходит уже не первый год, но продолжает стремительно набирать оборот. Студенты принимают участие и твердо уверены в своей победе. А зрители лишь поддерживают их рвение, давая надежду и веру в себя. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюз. А в шоу-руме высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета лекция Сергея Харинцева. Спикер рассказал о новом альтернативном способе взаимодействия света и вещества. Тема лекции «Черный кремний» актуальна в современном мире. Ведущий научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Сергей Харинцев поделился своими мыслями со студентами, молодыми учеными и просто любознательными гостями мероприятия. Спикер рассказал о новом механизме поглощения света, который основан на пространственном синхронизме электронов и фотонов ближнего поля. Он позволяет объяснить аномальный оптический нагрев пространственно ограниченного кремния, включая его плавление. Эта тема она не просто актуальна, она гиперактуальна, и она очень новая. И я думаю, что последствия развития этой тематики могут быть просто грандиозными. Почему? Потому что это, еще раз повторюсь, открывает принципиально новые возможности для взаимодействия света и вещества. Понимание фундаментальных механизмов поглощения света в полупроводниках лежит в основе развития современных оптоэлектронных технологий. В непрямозонных полупроводниках, таких как кремний, линейное поглощение в видимом диапазоне осуществляется через электрон-фонное взаимодействие. Мы уже дошли до ангстремного масштаба. То есть, это, если раньше мы говорили о нанометрах, то сейчас, сейчас уже приходится говорить об ангстремах. А это уже фактически мы подходим к таким важным пределом, который упирается уже в размер самого атома. Работа ведется не в одиночку, а совместно с большим количеством лабораторий и исследовательских институтов, как российских, так и зарубежных. Карина Саяхова, Ленар Гизатулин, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялись лекции в рамках реализации программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан». Студенты обсудили важность ментального здоровья, а также затронули вопрос психологических особенностей поведения представителей радикальных движений. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!